<сесс> <сесс> <сесс> <сесс> Это уже большой член <сесс> Охренеть Давай, давай, <сесс> <Нерфе>. <сесс> Нахуй ты лезешь Вот сейчас автобус поворачивать начнет Уебаны <сесс> <сесс> Пиздец какой-то совсем ты у тебя с головой как что тебе надо давай давай назад с головой все нормально я говорю, с головой все нормально. Откуда будешь ты, слышишь? Что значит, откуда так? будешь? Откуда будешь ты? Кто вообще такой? Я да? гражданин Российской ну Федерации, слышь, еб человек. Еб по, по, по своей дороге понял? Я по своей я дороге еду, траб еду траб ты понял лёху, меня? Да мне срать, хватит, торопишься, да ты, охуел, ты охуел, понял, что ли? Разве я тебе еще раз сказал. По встречке не ездить. Иди на ты понял. Чушпанка. Ты понял? Тварь ебать. Ты е... тварь ебать. Ты я... понял, я Людей уважая других. <музыка> Причем вы, например? Вот кто управляет растут рету? Мы стоим вообще. А? Мы Сейчас стоим. Встали, а до этого ехали? Мы до этого не ехали тоже. Мы стояли здесь. Давайте не будем, блядь, обстановлюсь. Не надо. Не, надо его девочки, надо. не надо его снимать. Не надо его снимать. Че, бля? Мало по городу, кого можно снять, что ли? Девочки, Чё, девочки, что мало по городу, кого можно я снять. Не я, я не кричу. Потому что нормально, ты не понимаешь, Но. когда с тобой нормально Но начинали разговаривать. На меня меня зовут. Диана зовут. Диана. Не нужно к то обстановочка. Не, не надо, не кричать, ничего не все равно. Человек, человек Человек ездит в нетрезвом состоянии. Все а человек а пол Астрахани за... ездит в нетрезвом состоянии? Пол Астрахани. Почему именно вот к, к нему? мы боремся Откуда ты, знаешь? Откуда ты знаешь, что он в нетрезвом состоянии? Ты его в наркологию возил? Сейчас есть подозрение. Есть подозрение? Конечно. Тогда отвези в наркологию и докажи, что он в алкогольном опьянении. Вот. Потом разговор. Вы сидели в машине, вот вот когда докажете, тогда я снимаю. А вот Сейчас не надо вот снимать. Знаешь, я, с занимаюсь. Занимаюсь. я Дамирова, Диана Диану Хусейнова. Чемпионка России по вольной борьбе, если что-то не знал. А вот вас вот так натягиваю, я блядь. Плюс делайте, да? Выходит, а себе машину. Выходит, вы себе да. плюс делаете, да? Сядь. А вы на себе зарабатываете. Сядь, вот зарабатываете. Сядь. сядь. Вот Эй, снимать мне! Он тебя не снимает, дай его в покое. Вот, видишь, он снимает. Глубокий вдох и продолжительный выдох. Руками не трогаем. Дуйте нормально тогда. Продолжительно! что трезвый поешь и все какие проблемы видишь за семье не будет если будешь трезвый ну дом уже двадцать лет ты видел вот сторочка. <смех> для Вероники. <смех> ну, обычно же все говорят автограф типа для моей дочери. Для... А почему для Вероники? <смех> <смех> <смех> ⁇ пперный театр! Водитель 952! Право принимаем, восстанавливаем! Временно спокойные прошли! Нынче переполнены, до отсюда! Я отсюда! На посту от рассвета до заката Надежные ребята. Ебать муж. Потому очень напряжение всяко разных другое дело я тебе вот о чем говорил почему там два почему там три конца от него идет да. от трансформатора Дай, минуточку. ну значит там сделан система выпрямление только два диода я должен как-то нарисовать значит от этих двух концов идет два диода так а середина минус и получается он полуволна и два больших электролита и тогда да, вот так, наверное это надолго Ну давай, отъезжай Давай назад, Сэр Не в меня завести ни в коем случае Слышишь? Сейчас они, эта машина, зачем -то. Они Держи! Держи! Колян, Он... поехали! Ты совсем охуел что ли, а? Ты, блядь, зеркала смоешь очень, пидорас сука Че не пользуешься? Че а? ты уебаешь? Ты Поворотниками въебусь, не пользуешься? Ты. Что ты хочешь, я еду Ты, ты на что наворот. поворотника не пользуешься? А да тебя хоть и ментяра, ебаная! Я еду! Ты че? Ты. ты уже.. Наряд наряд нарушает. Нарушает. что ли? Ты уже.. Ты уже... Ты уже.. Ты Ты уже.. Ты уже... сказал... Ты не, не трогайся а ну, Давай сейчас наряд! Наряжу, блин, сука, ты, руки убери. Уйди, пожалуйста, блядь Я охуел, Я охуел, что блин! А, здравствуйте А здравствуйте, вот сейчас в Кожуху, вот на этой новой трассе Светоозерской а русский на Форде начал стрелять из травматики в меня Сломал мне боковую дверь водительскую Пытался, я не знаю, я на дороге стою Тут гаражи, вот пожарная часть На Светоозерской Вот он сейчас стреляет опять Вот на Савихинское шоссе поворот Да. форта А829. ХТ. Фокус второй. 177 регион. А829. 177 регион. ХТ, кажется. Он сейчас уходит по трассе в сторону К. 177. Да, он поехал в сторону К сделал, вот еще три выстрела догнал, сделал, не попал. И уходит сейчас в сторону К. Вот я сейчас за ним еду, да. Да, он поворачивает в сторону поставка, ну, в сторону Гаи, который в кожухову находится. На большую косинску. Бля, это да что такое-то? Сторнис, Турнас! Стормас! БЛЯДЬ! баный в БЛЯДЬ! Вылазь из машины! Вс, упал, молодец! Я ж тебе сказала, не надо. Вс, вылазь давай! Да вылазь давай, не сы, ничего не будет! Как раз! Ну куда ты сломал ее!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 Привет, потеряла меня, наверное, да? Ну, малыш, я занят. Только колодки купил, поменял. б твою мать! Капот, блядь! Ебать, капот открылся! Пиздец! Сука, ебаная, блядь! присядьте пожалуйста, пройдемте. давайте доедем ну, вы поговорили с тобой, ну, пусть ребят, машина ну, заведена будет, чтоб ну, не может ну, оставьте заведенную ко мне я же не угоняю, не уезжаю не пройдемте Пойдемте. Я так въебать тебе, так. представьтесь пожалуйста все добро у меня ребенок хочет в туалет блять, и домой хочет вы ч такие блять я сказала поехали на энергетику вот что ты снимаешь блять у вас а снимают. что ты тихо, снимаешь тихо, сучара тихо. блять Выходим. Блять, мне нужно ребенка отвезти домой, блять. Э, а? Вообще пипец. Папа хуже мужиков, блять. <свист> ты мразыш. Знаешь, ты хуже. Они ты перестань. Я на уйду и вызову. Ты что плачешь-то? Что, да пости? Ну чаро, Тихо, тихо. Держи. Ты че, Гондон? Запутал, что ли? Ноль шестьсот двадцать один вот показал. Ну, Плюс-минус 48. Вот отнимайте сорок восемь отсюда. Это погрешность прибора. У вас установлено состояние алкогольного опьянения. Вы будете расписываться в чеке или нет? Давайте, не будем больше фугаться. Возьмите. А я не делаю мусорские законы, понятно? Вы Пидоры, вы Пидорасы вы все. Педики. Один хрен вы педики. Да, Этот ребенок, я понял. Знаешь, ты? Усей. Это одни пидорасы Педики Почему вы оскорбляете сотрудников при исполнении? Где нахуй, чмо? девушка прекратите свои противоправные действия Сколько вам уже? еще ещё раз повторяю? Знаете, что за это предусмотрено уголовное ответственность? Честь чудового, блядь Уголовная ответственность Отпусти, блядь, чмо сзади, блядь Это отказ был. Куртку мне сзади отпустил? Эй, Педик, сзади блять! Ну как что? хотите блять! Сзади или куртку отпускаешь мне или блять я тебе сказала? О, девушка ноги отпустила. Куртку ноги. сзади мне отпустил блять! Куртку мне сзади отпустил блять шея мне давит на... Бушишь меня блять! Вот все! У Ну все, блядь, если вы мне тут не отстегнешь. Начну, блядь, с этого. Быстро отстегиваем. Отстегивай, я сказала, вы блядь. Мне больно, блядь, вы даже не слабо, блядь, отстегнули. Я буду в рот, мне больно. Посмотри ты сам, как пристегнул. Отпусти, пусть он посмотрит. Отпусти, говорю. Вот он же мне, Самое Можно вставлять? Вы, не, вы отказываетесь и выходить с патрульного правильно? Я хочу в камеру работать. Пока будете не покурю, никуда не пойду. А во, Red Bull еще Ой! Не! Не судьба попить была! Да, это не мое что ли? Ты что? Что? Что? Что? и 996 в Москве. Реклама. Читайте в журнале Профиль. Удастся ли Кремлю нейтрализовать оппозиционера Алексея Навального? Российские чиновники саботируют антигруп. Я Ладно, пойду разбираться А как русских быть? Ну что? Сейчас, пап, все!